Интересуясь ценой в антикварных магазинах или на барахолках, от продавца можно получить встречный вопрос. Для себя покупаете? Или на подарок? Что за идиотский вопрос? Какая разница? Продавцу для каких целей мне предмет? И если попросить объяснение такого странного вопроса, то можно услышать отговорку, что мол, если в хорошие руки и коллекционер, то как коллекционер коллекционеру из солидарности продам дешевле. Странный маркетинг. То есть, если я покупаю бутылку вина и скажу продавцу, что выпью ее сам, то могу рассчитывать на максимальную скидку. А если вдруг заявлю, что выпью бутылку с другом, то скидок не будет. А если я запланирую и поставлю в известность продавца, что поставлю бутылку в шкаф и буду на нее только смотреть, то могу рассчитывать на безграничную щедрость продавца. Коллекционер – это что, такой универсальный антикварно-барахольный промокод? Не все так просто. Этот вопрос – зондирующий психологический трюк. С его помощью продавец определяет, являетесь ли вы потенциальным покупателем или же пытаетесь понять продажную цену своего предмета. И если продавец увидел, как вы обратили внимание на предмет, то он безошибочно определит вашу покупательскую возможность. А дело в том, что коллекционер, прежде чем поинтересоваться ценой, осмотрит предмет со всех сторон несколько раз и лишь затем спросит цену. Обыватель, собственник антиквариата, не понимает ценности предметов и ориентируется исключительно внешним сходством своего и продаваемого антиквариата. И если продавец убедился, что перед ним реальный покупатель, цена будет озвучена одна. А в случае, если продавец поймет, что вы хотите продать подобный предмет, продажная цена будет значительно ниже. Я Алексей Виткалов. На этом канале рассказываю о манерах антикварного маркетинга и повадках обитателей антикварного ареала. Ролики снимаю в отеле Бристоль-Краснодар, отеле с антикварным интерьером и хозяйкой добродушным далматином Бри, встречающим гостей у входа в отель. А если бронировать номер по телефону, указанному в описании к ролику то можно получить дополнительную скидку в размере 10% на любую категорию номеров. Добро пожаловать в отель «Бристоль, Краснодар» промокод «Антикварный Ареал». Довольно часто в продаже встречаются антикварные барометры. Как правило, продавцы затрудняются с ответом об исправности этих приборов и не знают, как проверить работоспособность барометров. Я познакомлю вас с тремя простыми и беззатратными способами проверки барометров в полевых условиях барахолки, а в конце ролика покажу вам конструктивные особенности этого шедевра инженерной мысли. Барометр реагирует на изменение атмосферного давления, поэтому для того, чтобы заставить стрелку прибора сдвинуться по шкале, необходимо изменить внешнее давление. Из школьной физики вспоминаем, что атмосферное давление изменяется при изменении высоты, поэтому для изменения атмосферного давления я поднимусь на последний этаж ближайшей 16-этажной высотки. Выставляем коррекционную стрелочку и Пойдем смотреть, что будет происходить со стрелкой нашего барометра. Показал, что при изменении высоты изменяется и положение стрелки барометра наверняка вам видно изменение незначительное но оно присутствует для следующего способа проверки барометра потребуется плотный полиэтиленовый пакет мы засовываем барометр в пакет Вдуваем туда немного воздуха, закрываем пакет и теперь надавливая на пакет искусственно изменяем давление воздуха внутри пакета и таким образом заставляем механизм барометра функционировать. способ проверки барометров самый простой. Большинство из вас передвигаются на автомобиле. а для проведения проверки понадобится рабочая печка либо кондиционер автомобиля. Достаточно подержать одну-две минуты барометр в потоке теплого либо холодного воздуха и стрелка прибора сдвигается с места. Продемонстрированные способы проверки работоспособности барометров позволяют убедиться в целостности жестяной капсулы с вакуумом. Главной детали барометра при изменении внешнего давления воздуха корпус капсулы сжимается или расширяется, и это незначительное изменение объема капсулы сложным передаточным механизмом усиливается в 10 раз. И сдвигает стрелку прибора по шкале. Этот барометр я приобрел на барахолке за полторы тысячи рублей. И сразу же отправился к своему другу Петровичу для его наладки и ремонта. Пластик что ли? Или стекло, звук у пластика. Странно, конечно. Ну, подожди, что? Глупо посмотрите, если... Ой, а? Пластик. Угу. Видишь, там вот какая кривизна. Ну, кто видимо, разбили стекло, угу. оно же было фасетное а, здесь. кто-то вставил. И вырезали криво-косо. Вот я, пожалуйста, там дыра ну, целая. Все понятно. То есть, Поэтому э... и пыль, пыль сюда могла пролить. Все понятно. А что не так? Она, вон, вижу, вот да, она, видишь, цепляется цепля... вот здесь. Цепля... Нет, здесь Жопа цепляется. Стирать будешь. Да -да -да -да. Да? Ну, запикаю. Это кто-то вопрос задавал по поводу барометра. Да я же тебе говорю, купил барометр, Нет. вот вот этот, ага. вот который ага. ты крутишь ага. в роще. Только только эфир закончился, повернулся, барометр лежит русский. Ага. Вот, вот вот вот вот вот вот. Так. Вот, а ты говоришь мертвяк уже значит фиксируется. Не хочет дальше крутиться, так 6, 6. цепляется она где-то, Петрович. По всей вероятности, значит, в, в нормальном состоянии у нас стрелка должна стоять на, на 760 шестьдесят. При считается это нормальной атмосферной. Сейчас какое атмосферное давление? Семьсот пятьдесят сейчас 759 Вот сегодня, да? да сегодня ставим, да. На а? ставим на 759 Ставим на 759 регулировочным винтом так, правильно да, нет сначала нужно сделать вот эту тягу сделать чтобы она была не не этот вот вот видишь вот, вот она видишь вот эта эту кривость убрать как мы ее Сейчас уберем беру значит жесткий пинцет чтобы не разбирать лупу, лупу да пока чтобы не разбираю видишь а у тебя возьмет такое увеличение, вот эту велосипедную цепочку показать? Нет? Я показываю уже, давай. А Только свет. положи, чтобы свет падал сейчас. Вот с этой, вот, видишь, вот здесь заклепочка. Дальше чуть-чуть. Ага. А здесь идет, вот она велосипедная цепочка. Под ней что ли? Ну нет, ну она же должна накру накручиваться. А, то есть все увидел. Микроцепочка, Микроцепочка велосипед. Цепочка, да. Ну, правильно, потому что он. А там серьезно. шестеренка, да? Да. О, я думал, изгибается Нет, это пружиной. Она... Нет, а там цепочка Нет, прям в варе. Вал. Там вал. вау, там вау. Ничего себе. Ну да. Так, я вот, смотри, угу. ну смотри. Че там нету, Петрович? Винтом Ходом подтяни он, его. Там, Винтом подтяни будет потом. ход думаешь конечно другую сторону еще тени и все Ух ты. чтобы уехать значит, куда в дождь да, или в суш да. значит что значит мы можем снять стрелку Так. А зачем нам ее снимать если мы можем открутить на один оборот назад и будет запас А. Что? Петрович, не надо там ничего снимать. Вот ты еб... ну как же ж... Давай, давай, крути обратно ее теперь. Обратно также крутим Вот запас, сколько там? Хватит запаса. Вот стоп. Стоп, дальше она не повернется так. Не ну, За... так видишь, конечно, не повернется. Так не надо ее дальше крутить. Уже все, вот запас закончился. Она дальше будет, не пойдет. Вот она вот в этом режиме работает. Ну да, да, да. Все будет работать. По идее, должно работать. Видишь? Угу. Я вижу, что стрелка шевелится. что ты делаешь, не совсем понимаю, Ветрович. Да, ну, я подожди. Сейчас нету такого, что за что-то цепляется. А, то, что цепляется, да, не слышно вообще. Она крутится замечательно тыщ да тичь, тичь, тичь, тичь. Здесь, это знаешь это ж вот это оно здесь цеплялось за этот забор может быть. так может тогда вот это вся поломка потому сейчас смотри вот сейчас элементарно идет эта передача здесь целая ух ты ё шапалюка, плюка плюка Бывают такие варианты, что э, находишь какую-то дохлую муху в механизме, и он начинает работать. Вот знаешь, что мы тут промазали? Что у нас верх... Где у нас был верх? Я не знаю, есть разница там. Да, конечно. Они же на глаз дырки свернули. Там же видишь корпус, надо вытащить внутренность, корпус закрасить челаком, чтобы дырок не было видно. В черный, я думаю. А, косметику до Ну да, да, ну чёрный, По, ну ты... Сначала нужно, чтобы механизм заработал. Ну да. да, если не заработает, понятно, что сувенирка и останется. А если заработает, тогда влак запущу его в черный, чтобы дырки забить. И будет красивая вещь. Ну стекло тогда придется заморочиться, а так и заморачиваться не хочется. Чё? Так он беспонтовый, печально выглядит. Ну, да. уже подуставший. Ну, слушай, тут краска. Угу. А, ну, да да, чё, смыть? Залить, смыть? А? Смыть? Залить смолой, ну, шпаклев, потом... шпаклевкой и покрасить в черный, все, чтобы не заморачиваться с Ой. цветом. Логично, да? Логично, да но мне больше нравится деревяшек но ну, здесь видишь, оно будет в дырках все ну, да. как ни крути а вот эти дырки ты под цвет не подберешь ну, Их будет видно точками ага. понимаешь о чем я я понимаю поэтому только в черном Мне тоже цвет дерева нравится Хотя... что Могу. каким образом расскажи мне вот. размешать коричневый вот, нет, цвет сепоксин а я смотрю, вот это вчерашнее это вот... Опилки. Видишь, это... это я чуть вижу подсвет, да? Сейчас, я... Может, что тут какая-то фактура красивая, я не уверен. Хотя что-то вон вам даже под краской видно. Ну да, кто-то подкрашивает. Ну видишь, и... Не, ну почему? Ну, ну, вот это береза. Ком... это береза Вот здесь красивые такие слои получаются. Ой-ой-ой. <mister> yeah, видишь oh, да mm -hmm. ну вот ты согласен со мной механизм барометра отлажен а корпус изменил цвет на черный глянец осталось отполировать латунные детали и заменить пластик на хрустальное стекло с фацетом в комментарии возмущенная зрительница написала что это за бизнес такой? Пошел на барахолку, купил за тысячу, пришел домой, помыл и продал уже за 5. Дабы развеять иллюзии по поводу помывки, на примере этого барометра раскрою вам экономику реставрации. Сам барометр 1500, покраска корпуса 4000, стекло с фацетом 2000, полировка деталей, включая мелкие винты, 2000 и того половиной тысяч рублей. Этот барометр имел только коллекционную ценность, так как изготовлен в мастерской кузнецов, ставшей впоследствии первой тульской оружейной фабрикой. Добавляется прикладная ценность, этим барометром можно успешно измерять атмосферное давление. Также добавляется интерьерная ценность, подобный барометр украсит и придаст шарма любому помещению. Добавляется подарочная ценность. Барометр может стать чудесным подарком человеку любого уровня достатка. Стоимость барометра после реставрации составит от 15 до 18 тысяч рублей. Очень часто стоимость реставрации значительно превышает стоимость предмета. В следующем ролике я покажу вам следы негодяя-реставратора который навсегда убил максимальную коллекционную ценность этой катаны. Подпишитесь, чтобы не пропустить новый ролик о жизни антикварного ареала и его обитателей.